Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре насосная станция для перекачки топлива дорожная карта ДК-8020. Нас очень много спрашивали, когда же мы снимем видео, покажем комплектацию данной станции, ну и более детальные характеристики. Вот сегодня мы все это видео вам покажем. Давайте начнем с габаритов данной станции. Вес данной коробки 8,3 кг. Высота 34 см, ширина ее 30 см. И глубина станции на самой коробке 23 см. Далее по габаритам еще. Шланг. Шланг забора топлива. Вот он. Он армированный идет. Длина давного шланга 2 метра. Шланг подачи топлива. Он идет резиновый. Вот такими вот металлическими резьбовыми соединениями, которым подключается уже сам пистолет, и вы подключаете их самой станции. Длина данного шланга 4 метра. Нет, вот, в катушке смотан. Далее по характеристикам. Э -э, станция работает данная, что у нас сейчас в видеообзоре, она работает от 12 вольт. Есть такая же, которая работает на 24 вольта, и есть станция, э -э, работающая от 220 вольт. Мощность станции 175. Ватт. Производительность 50 литров в минуту топлива. Высота подъема 10 метров. Глубина забора топлива 5 метров. Частота вращения 3600 оборотов в минуту. По комплектации. В комплекте идет вот такой фильтр, который подсоединяется к шлангу, который забирает топливо. Это сложно назвать фильтром. Скорее всего, такое сито пластиковое. Вот оно разборное. Далее идет переходник, тоже, который подсоединяется к шлангу. Идут клеммы для подключения. Не сказал еще по проводу. Длина провода, вот, который идет в комплекте, полтора метра. К нему вы подсоединяете уже сами клеммы. Так, В комплекте идут хомуты. Для пережима шланга. И сам пистолет. Пистолет полностью металлический. Имеет фиксатор. То есть вы можете нажать. Можете нажать и зафиксировать. Вот. Подачу топлива. Вот сам пистолет. Он может располагаться в самой станции. Вот, одеваете. Станцию при желании можно повесить куда-то на стену. Но это более мобильное. Так, здесь у нас идет сам насос, счетчик. Счетчик идет в пластиковом футляре, сама крышка пластиковая. Здесь у нас регулятор. Сам насос полностью все из металла. К станции идет идет гарантийный талон. Гарантия на нее 24 месяца. И краткое описание. Здесь технические характеристики, меры безопасности. И техническое обслуживание, что нужно делать при обслуживании. Также есть порядок работы и подключения самой станции. Очень популярная станция, поэтому я думаю, видео это поможет вам с выбором. По крайней мере, очень мало о ней, мало очень информации в интернете, поэтому решили вам все показать. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.